У каждого верующего есть голос, и это Голос Победы. Здравствуйте, я Канат Копленд, а это Глория Копленд. Здравствуйте. Любовь моей жизни. И мы сегодня здесь, на передаче «Победоносный голос верующего». И прежде чем мы начнем, Спасибо давайте воздадим тебе, Господу Иисус. честь и хвалу. Спасибо. Аллилуйя. Это удивительная часть года, время Рождества Христова. И знаешь, я вспоминаю, ты помнишь, по-моему, это была реклама таблеток Алказельцера. И там этот человек сидит на краю кровати и говорит, я не могу поверить, что я все это съел. Это был ты? Нет, это был не я. Что ж, я больше не буду продолжать эту тему, хотя, может быть, еще к ней и вернусь. Это важно, как мы с вами живем. Не только то, что мы делаем в Духе, но Бог триедин, будучи Отцом, Сыном и Духом Святым. Мы триединые существа. Мы Дух. У нас есть Душа состоящая из нашей интеллектуальной собственности, и мы живем в теле. И для того, чтобы мы функционировали на максимуме наших способностей, все эти три части должны работать как следует. Нам нужно быть сильными в нашем духе, нам нужно быть сильными в нашем разуме и сильными в нашем теле. Поэтому вы не можете просто взять на несколько дней отпуск, дать своему телу пойти в разнос, а затем сказать: ну в следующем году я приведу его в порядок. Что ж, это то, что вы говорили в прошлом году. Поэтому я не знаю, стоит ли мне продолжать эту Вытаскивай тему. Вытаскивай нас из этого. Назад. Я прямо сейчас над этим работаю. Знаете, мне пришлось через все это пройти. Хорошо, мы поняли. И Глядя на этих помог. людей, ты можешь видеть, насколько они сияют отчасти. Они поняли. Вторая глава Луки. И не забывайте, Лука, Евангелие от Луки, он также является автором книги Деяний. Он писал это царю, и оно все написано в документальном стиле. Лука просил многих людей, и сам, будучи врачом, вы видите, что там, где один говорит, теща Петра лежала с горячкой, Лука говорит, сильной горячкой, поэтому мы знаем, что это был не грипп, вероятно, это было что-то вроде брюшного тифа или лихорадка убийца. И Матфей записал, что Иисус коснулся ее руки, а Лука записал, что Иисус запретил этой горячке. Слава Богу. И важно то, что вы берете все эти изложения событий соединяете их вместе и получаете полную картину дух божий рисует вам полную картину всех этих вещей и для нас как для людей которые живут и действуют по законам веры для нас все эти детали важны Потому что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И чем больше вы анализируете эти детали в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и скажу вам, вы слышали, как я говорил, что в самом начале мы с Глорией абсолютно не знали Писания. И я помню, как я пришел и сказал Глории, Глория, ты заметила, что Матфей, Марк, Лука и Иоанн рассказывают одну и ту же историю? Она ответила, да, разве это не замечательно? Вы говорите о том, когда кто-то начинает с нуля. Мы начали с нуля. Это как наш сын Джон. На английском языке его имя звучит точно так же, как и Иоанн. Да, мы находились примерно на таком же уровне. Но прекрасным в этом было то, что у нас за плечами не было никакой религиозные традиции, поэтому мы действительно начали подходить серьезно к Слову Божьему. И когда я начал учиться в университете Орла Робертса, я ездил вместе с братом Робертсом, будучи частью его летной команды. Затем мы узнали о брате Кеннети Хейгене, и ездя с братом Робертсом, я наблюдал за тем, как он это делал, я мог видеть, что он использовал свою веру целенаправленно. Что ж, я никогда ни о чем подобном не слышал. И затем брат Хейген начал учить нас, учить нас всем этим вещам. Учение коренным образом все изменило. О, это было просто удивительно. В духовном плане это было восхитительно. И благодаря этим двум великим мужам Божьим у нас начала складываться полная картина веры и того, как она работает, все детали и основы ее. И затем мы начали понимать, что записанное Слово Божье — это Бог. Это воля Божья. Два завета, два кровных завета. Все началось с крови животных. Затем через обрезание проливалась кровь человека. Затем второй завет. Кровь Бога, драгоценная кровь Иисуса. Поэтому все эти слова, это слова завета. Да, и они все крайне важны. И мы сейчас обратимся. к Ко второй главе Евангелия от Луки. Мы увидим здесь некоторые удивительные детали. Итак, давайте начнем с 12 стиха. «И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир к человекам благоволение». На земле мир к человекам благоволения. Между небом и землей был конфликт, когда у сатаны была власть на этой земле из-за того, что Адам отдал ее ему. Но теперь на земле была жертва, с помощью которой Бог избавит землю от власти сатаны. Эта жертва была здесь. Поэтому ангелы называли несуществующее как существующее. Наступил мир. Аминь. Иисус. Слава здесь. Богу. И 19 стих. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славе, и хваля Бога за все то, что слышали и видели. Затем 21 стих. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим. И я с удивлением для себя узнал, что от Назарета до Вифлеема было 145 километров. И Мария вот-вот должна была родить. Что ж, все остальные приехали туда раньше, чем приехали они. Поэтому Иисус... Родился там, где он родился, во-первых, потому что так было сказано в пророчестве, а не потому что у них не было достаточно денег. Все потому что они приехали позже. Писание говорит, что уже не было места в гостинице. Все гостиницы были заняты, но от Вифлеема до Иерусалима всего 8 или 12 километров, поэтому, очевидно, они оставались там. Мария за 8 дней восстановилась, и им нужно было проделать путь всего в километров 10, чтобы принести Иисуса в храм для обрезания. Это долгий путь, особенно после родов, и когда у вас нет машины. Да, верно. Разве не так, женщины? Но вот они пришли туда. Это восьмой день. Иисусу восемь дней от роду. И давайте прочитаем дальше. А когда исполнились дни очищения их, по закону Моисееву, Принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложественно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву. Что ж, да, спасибо тебе, Господь, я сделаю это. Что закон Моисея говорит о первенце? У первенца есть наследие. Он первый рожденный Сын. И в Новом Завете, в Новом Завете, мы видим, что Иисус больше не является единородным Сыном Божьим, но Он стал первенцем среди многих братьев. Да. если вы принадлежите Христу, тогда Слава вы семья Авраамова Богу. и по обетованию наследники. Поэтому мы имеем статус первенца, просто потому что приняли Иисуса как нашего Господа и Спасителя. Ты Слава наследник. Богу. Вы наследник. Да, мы наследники. Я наследница. И Писание говорит, мы со-наследники да. с ним. Слава Богу. Слава Богу. От этого хочется ликовать, не так ли? Хвала Господу. Аллилуйя.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 Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, или ожидающий Мессию. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, Коля не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм,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 Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившись с мужем от девства своего семь лет в два лет 84. четырех. Эта женщина уже в преклонном возрасте, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время подошедше славила Господа. Итак, вот что я хочу, чтобы вы из этого увидели. Посвященный муж молитвы, посвященная женщина молитвы. Они не только знали, кем был Иисус, они знали и где он был. Молитвенники знали. Молитвенники знали больше, чем знала Мария. Но она была достаточно занята. Что ж, она помнила ангела. Она помнила все эти вещи. И да, как жена и мать, она была занята. Она была занята, но эти посвященные молитвенники, они знали. И люди, которые много молятся, они много знают. Если вы знаете, как молиться с верой, и особенно люди, которые молятся на иных языках. Ходят в Духе, они будут знать. Да, и фактически я верю в это всем своим сердцем. Вы можете молиться в Духе достаточно долго, и вы можете узнать все, что вам нужно знать. И таким образом вы можете получать мудрость Божью. Мы с Глорией делали это много раз. Вы получаете мудрость Божью, чтобы знать, что это и что нужно делать. Когда вы принимаете Иисуса как Господа вашей жизни, конечно же, вы входите в дверь Царства Божьего. Но затем, когда вы принимаете Иисуса как того, кто крестит вас Духом Святым, тогда вы входите в дверь сверхъестественного. И это настолько удивительно. Знаете, с годами я заметил, и, конечно же, мы с Глорией делаем это уже долгое время, мы видели, как многие люди принимали Духа Святого. И меня это удивляет. Люди выходят вперед, чтобы принять Духа Святого и за них молятся. Я этого не понимаю. У них такой серьезный вид? О Бог, я хочу получить Духа Святого. Он дар. Он дар. Иисус дар всему миру. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». А Дух Святой — это дар Церкви. Он дар. Расслабьтесь. Отличный дар, не так ли? Да, но я хочу говорить на иных языках. Что ж, это самое легкое, что вы когда-либо делали. И вы должны на минуту задуматься об этом. Вы подчиняете язык. Что ж, с самого раннего детства вас учили говорить. И, конечно же, вы выросли, говоря, как ваши родители. То, как вы говорите, во многом зависит от того, в какой семье вы выросли. А в любом случае, это очень важно, очень важно. Если вы рождены свыше, если вы приняли Иисуса Христа как вашего Господа и Спасителя, это, безусловно, замечательно. И я хочу, чтобы вы понимали, согласно посланию апостола этому письму апостола Павла, второму посланию к Коринфянам, и очень-очень важно, чтобы вы обратились к нему и узнали все эти вещи. Узнали, что в тот момент, когда вы приняли Иисуса, вы стали новым творением. Слава Богу. Все стало новым. И все от Бога, древнее прошло. И что прошло? Ваша старая природа, ваша старая любящая спорить природа, которая была в вас. И теперь все от Бога. Вы пока еще духовный младенец, и вам нужно переходить к твердой пище Слова Божьего, о которой говорится в послании к евреям. Да. И так далее. Не так много хочется сказать о крещении в Духе Святом. Это единственная тема в Новом Завете, которой посвящена целая глава, а именно 14 глава 1 Коринфянам. И прочитайте 12, 13 и 14 главы. Это удивительно. Апостол Павел сказал, не запрещайте это делать. Я говорю на иных языках больше, чем все вы. В некоторых переводах Библии говорится, я говорю на иных языках больше, чем все вы вместе взятые. И Павел писал это церкви в Коринфе. Это значит говорить на иных языках очень много, да. потому что именно с этим у этих людей и возникли проблемы. В любом случае, это крайне важно. Итак, давай продолжим. Где ты сейчас? Мы по-прежнему в Евангелии Хорошо. от Луки. И я хочу указать на кое-что в тридцать втором стихе, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля, свет к просвещению язычников. Это звучало странно из уст пожилого человека в храме. Он духом знал, что этот младенец будет светом для языческого мира. И что это значит? Это значит, что этот младенец понесет Свет и славу Израиля за границы Израиля, всей человеческой расе, не только состоявшим в Завете Израиля. То есть было очевидно, что грядет другой Завет. Он этого не сказал, но в этом вся суть, потому что это был еврейский младенец, родившийся у еврейских родителей. Но Симеон увидел, что он был Мессией. И благословил их Симеон и сказал. Я хочу указать на это. Это книга благословения. Это святая Библия. Библия просто означает сбор информации по конкретной теме. Есть Библия «Стрелка». У меня такая была. В ней было все настолько подробно изложено. О, все, о чем вы только могли подумать. Все, что имело хоть какое-то отношение к стрельбе. И вы знаете, мне все это нравится, но это не Библия с большой буквы. Вот Библия с большой буквы. В первый же день моего обучения на самолете Jetstar корпорации Lockheed, это был четырехмоторный реактивный самолет. Тот человек, который начал эти занятия, он поднял инструкцию изготовителя по эксплуатации этого самолета. Мы были в учебном центре безопасности полетов. Он сделал это первым делом. Он поднял эту инструкцию. Эта инструкция по эксплуатации того самолета была вот такой толщины. И он сказал, «Чему бы мы ни учили вас здесь в отношении этого самолета, все возвращается вот к этому». И если мы допустим ошибку, правильным является вот это. И я подумал, вот бы и у проповедников хватало ума всегда возвращаться вот к этому. Потому что вот это не ошибается. Это было испытано и проверено. Именно поэтому та инструкция по эксплуатации того джетстара была правильной. Она была испытана и проверена снова, снова и снова. Случались какие-то поломки и аварии пока этот самолет не был доработан, пока они, наконец, не выяснили, что и как является правильным. И он постоянно дорабатывался и усовершенствовался. Вот это не нужно дорабатывать и усовершенствовать. Да. Люди пытались это делать? Людям нужно совершенствовать. Людям, да. Вон что нужно совершенствовать и дорабатывать. Итак...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 мы перейдем к тому моменту, когда ему было уже 12 лет. И наше время подошло к концу. Мы продолжим завтра. Давай, Джереми. Здравствуйте, мы Кеннет и Глория Копланд. Я Кеннет, а это Глория. Конечно же, вы и сами можете это понять. Она выглядит намного лучше, чем я. Вот и я. Так добр. Аминь. И давайте помолимся, Отец, мы благодарим тебя Спасибо, сегодня Господь. за Твое слово. Мы благодарим мы благодарны. Тебя за дар Господа Иисуса Христа. Ибо Твое слово говорит тебе, Иисус. в Евангелии от Иоанна, Иисус сам это сказал, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И мы благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что да. ты являешься даром, даром любви, который Бог дал этому Спасибо миру. Спасибо тебе. И мы прославляем тебя и благодарим тебя за эту передачу сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте вернемся во вторую главу Евангелия от Луки, в которой мы были вчера. Итак, мы заметили, что молитвенники... Те, которые проводили много времени пред Господом, были теми, кто знал. Они знали Духом. Они знали, кем был Иисус. Они знали, зачем Он пришел. И когда Симеон взял Иисуса на руки, он поблагодарил Бога за то, что тот был Мессией. И затем пришла Анна. Вдова вот уже 84 года. Если вы сопоставите все цифры, ей был 91 год, и она предстояла перед Господом. И она в тот момент, подошедший славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Поэтому молитвенники, те люди, которые проводили время перед Господом, были теми, кто знал. Это были те вещи, которые были открыты им. И кто знает, что им за все эти годы было открыто. И она, Анна, пришла именно в тот момент. Она знала духом, она проводила время в храме. Мне всегда было интересно, когда я видел подобного рода вещи. И мы увидим здесь кое-что еще об Иисусе буквально через минуту. Анна проводила все свое время в храме. Где она жила? Она жила в храме. Очевидно, что в тот день она была там. Поэтому я не знаю. Это само по себе интересно. Итак, 40 стих. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости». И благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Что ж, конечно же, они туда ходили. Итак, они проделывали этот путь в 145 километров, но теперь они делали это только раз в год, по крайней мере. Мария в то время не была беременна, но у нее потом родились и другие дети. Иаков именно он написал послание иакова он был братом иисуса да по одному из родителей мы это знаем и это делает послание иакова крайне важным посланием вам бы хотелось чтобы вашим старшим братом был иисус но почему ты не можешь быть как иисус он никогда не делает ничего неправильного. Все, что он говорит, оно просто совершенно. И я хочу на минуту прервать это. Спасибо тебе, Господь, за то, что напомнил мне об этом. Есть другие так называемые «евангелия», в которых рассказывается о том, что, возможно, Иисус исцелял птиц и так далее. Не тратьте на них свое время. Потому что Писание очень ясно говорит, что первое чудо, которое Иисус совершил, Он совершил на свадьбе в Кане Галилейской. И к этому Его подтолкнула Его мама. Иисус сказал, «Мама, что мне и тебе? Мое время еще не пришло», она сказала тем людям, «Что скажет Он вам, то сделайте». И мы знаем из Писания, что Иисус говорил, «Только то, что слышал, как говорил его отец, и делал только то, что видел, как делал его отец». Что ж, в данном случае это было волей Божьей, и его мама, она просто пересекла эту линию. И, конечно же, Иисус сделал то, что сказала мама. Это было первое чудо. Там также записано о первом исцелении, когда был исцелен сын царедворца. Поэтому все эти рассказы о том, что Иисус исцелял животных, это все неправда. И может быть позже на этой неделе я расскажу вам об этом еще кое-что. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме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 все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его, и, увидевши его, удивились, и матерь его сказала ему, «Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». А теперь посчитайте. Прошло дней пять. где он спал кто его кормил иисусу было всего 12 лет то есть он только-только становился взрослым он считался совершеннолетним в 13 лет был обрезан на восьмой день и сейчас становился взрослым и те учителя заметили что он очень хорошо понимал и разбирался в Писании. Очевидно, Иисус был очень хорошим учеником. Давайте посмотрим на это Ты еще где? раз. Луки 2:47. Все слушавшие его, Дивились разуму и ответом его. Его ответом. У него были ответы. Также, изучая Писание, мы знаем, что Иисус нашел себя в книге Исаи, Поэтому его знание Писания, книги Исаи и пятикнижия, первых пяти книг Библии, поскольку в его возрасте он должен был знать их наизусть. Иисус был молодым человеком. Он должен был знать те первые пять книг наизусть. И он был очень точным и скрупулезным. И то, что он говорил, и его понимание Писания, поэтому те учителя были рады, что он сидел там с ними. Они были рады позаботиться о Нем. Они видели в этом молодом человеке очень ценного ученика, которым он, вероятно, мог в один день стать, понимаете, и так далее. И они были очень заинтересованы в Иисусе из-за той мудрости, которая была у Него. Он был полон мудрости. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости. был наполнен мудростью и благодать Божья была на Нем. Итак, Дух Святой был в Нем. Ему пока еще было не 30 лет, поэтому Иисус не был крещен в Духе, но у Него была мудрость Духа. Все эти вещи поднимались внутри Него, и Он задавал вопросы, Отвечал на вопросы, что удивляло тех учителей закона. Несложно себе представить, что они говорили, «Вы когда-нибудь в своей жизни такое видели?» А другие отвечали, «Нет, а вы? Нет. Чей это мальчик? Нам нужно больше о нем узнать. Где его родители?» Откуда он? Да, откуда он? Где его родители? Что ж, мы не знаем. Так или иначе, они потеряли друг друга, но, конечно же, они вернутся и заберут его. А пока давайте позаботимся о нем, потому что мы хотим познакомиться с его родителями. Мы хотим узнать, кто они. Поэтому они позаботились об Иисусе. И заметьте, что Иисус сказал родителям, «Зачем было вам искать меня? Зачем вы меня ищете?» Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? Что вы здесь видите? Они искали Его везде, прежде чем пошли искать Его в храме. Я сомневаюсь, что дети добровольно ходили в храм. Что ж, да, но они знали, что Иисус ходил потому что он просто день и ночь изучал Слово Божье. И они могли бы подумать... Так, подождите минутку. Давайте первым делом проверим там. Да. Но они проверили там последним делом. А в любом случае, это их чему-то научило. Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет. И был в повиновении у них и Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, или, если вы прочитаете в сноске, возрастал в благоволении или благодати. Он уже упоминал благодать. Иисус возрастал в мудрости и в возрасте и в благоволении у Бога и людей. Он всем нравился, он со всеми ладил, пока не начал служить, и тогда уже начали происходить и другие вещи. Итак, мы сейчас здесь в Евангелии от Луки, третья глава. В пятнадцатый же год правление Тиверия Кесаря, когда Понти Пилат начальствовал в иудеи, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, и так далее. При первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Итак, чуть выше мы можем прочитать о нем. Он был на 6 месяцев старше Иисуса. И они были родственниками, а их мамы вместе провели свою беременность. Поэтому, очевидно, они очень близко общались. Я был в семье единственным ребенком, поскольку моей маме было опасно иметь еще детей. Поэтому самыми близкими братьями и сестрами для меня были мои двоюродные братья и сестры. И некоторые из них были для меня действительно близки. У меня была одна двоюродная сестра, с которой мы действительно близко общались. В любом случае, двоюродные братья и сестры могут... Я имею в виду, это ваши родственники, поэтому они близки. Их семьи знали друг друга, поэтому, очевидно, у них было много общего, раз они жили там все вместе. И происходило все это... И третий стих, третий главы Евангелия от Луки. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. Итак, это крещение Ветхого Завета, не нового. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божье И, Глория, у тебя есть расширенный перевод Библии? Это куда я сейчас смотрю? Да. да. Хорошо. Хорошо. И я хочу увидеть это в пятом стихе. Каждая долина и овраг будет наполнен, и всякая гора и холм будет выровнен, изогнутые места будут выпрямлены, неровные пути сделаются гладкими, и все человечество увидит, поймет и, наконец, осознает спасение Божье, избавление. От вечной смерти, объявленное Богом. Избавление от вечной смерти. Вот что я хотел, чтобы вы увидели из расширенного перевода Библии. Избавление от вечной смерти. О, слава Богу! Спасибо тебе, Иисус. Итак.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 Что ж, да, и он говорил следующее. Не идите здесь на компромисс. Не приходите сюда и не говорите, что у вас нет никакого греха. Вы дети Авраама. Нет, Иоанн говорил, это не оправдание. И из этого я вижу, что он просто повернулся и указал на те камни. И помните, что говорил о тех камнях профессор Грег Стивенс? Это были надгробные камни пророков. Поэтому он указал на те камни. И сказал что? И посмотрите, что он сказал. Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Поэтому в действительности он довольно сильно на них давил, и Иисус сказал: "Это величайший пророк, который когда-либо был рожден. Тем не менее, в царстве Божьем он меньший. И Иисус указывал на рождение свыше. Они этого не знали. Он сказал, меньший из этих будет больше величайшего пророка. Что ж, теперь, оглядываясь на это, мы знаем, о чем он говорил, потому что мы были рождены свыше, мы были рождены заново. И что? Мы были сделаны царями и священниками Богу нашему. Аллилуйя. И мы можем получить крещение Духом Святым. Да. А они не могли его получить. А да, в то время они не могли его получить. День Пятидесятницы был уже совсем близко, но они этого не знали. То да. есть, после воскресения Иисуса, речь шла о каких-то пятидесяти днях. В любом случае, он начал проповедовать и... Давайте прочитаем дальше.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 будет крестить вас Духом Святым и огнем. Слава Богу! Слава Богу! Он будет. И они этого не знали, но до этого оставалось всего несколько дней. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. О, он проповедовал Иисуса, и он проповедовал крещение Духом Святым тем людям, и они понятия не имели, о чем он говорил, но он был настолько сильным и настолько помазанным, и он был строгим и прямым. Он был строгим и прямым человеком. Сильным человеком. И они распознали это. Я полагаю, те воины осознали это. Знаете, я не хочу связываться с этим стариком. Я не хочу с ним шутить. Да, он не был стариком, но я не хочу с ним связываться. Посмотрите на него, он настолько сильный, и чтобы он не сказал мне сделать, я буду это они делать. Они побежали. Потому что у него действительно здесь что-то есть. И эти воины, полагаете, это были римские солдаты? Полагаю, часть из них была римскими солдатами. Возможно, они были частью храмового гарнизона. А в любом случае, они весьма уважали этого человека по имени Иоанн. И почему этого человека звали Иоанн? И почему его звали Иоанном Крестителем? Что ж, его звали Иоанном, потому что ангел сказал его так назвать, и он был назван Крестителем, потому что был известен тем, что крестил людей. Креститель — это не была его фамилия. У него была та же фамилия, что и у его отца Захарии. Но мы знаем его только как Иоанна, крестителя. И именно поэтому же мы знаем Иисуса как Христа. Что, брат Коупланд? что ж вы меня слышали? Это то, о чем он проповедовал. Это то, о чем он проповедовал.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 Слава Богу. Это подкралось как-то неожиданно. Да, действительно. Слава Богу. Давай, Джереми, помоги нам закончить. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это моя прекрасная жена, Глория. Здравствуйте. Это передача «Победоносный голос верующего» и скоро Новый год. И вам нужно прислушаться к этому, потому что вам не стоит делать что-то глупое, хорошо? Хорошо. Я знаю, что вы не будете этого делать. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за эту передачу и за всех наших партнеров по всему миру. Мы так благодарны Тебе. Спасибо, Господь. Мы прославляем Тебя и благодарим Тебя за удивительные вещи в этой удивительной книге, которую мы изучаем в Твоем Святом открывай Слове. Открывай его нам. Да, Иисус. Да, действительно, Спасибо открывай тебе, Иисус. его нам. Глубину Его, принося понимание, представление и концепции небесной жизни, Спасибо, небесной Господь. экономики и всех других вещей, к которым небеса имеют да. отношение. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хвала Господу. Луки, 4 глава, первый стих. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана». Так, подождите минутку. Дух Святой сошел в телесном виде. И люди использовали вот это. Не шел на него в телесном виде, как голубь. Они использовали голубя. Хотя там говорится, как голубь. Он сошел в телесном виде, как голубь. Что ж, все нормально, это замечательно. И, конечно, голубь — это очень робкая и красивая небольшая птица, особенно белый голубь, он просто прекрасен. И мы используем его как символ мира, и мы по праву можем это делать, но я увидел это в духе. Господь благословил меня возможностью Увидеть это. Он благословил меня возможностью увидеть сотворение человека, то, как оно выглядело. Я не буду во все это углубляться, но в духе я увидел это. Духа Святого. Я стоял как-то раз в охотничьей вышке, высоко на дубе. Я охотился. Я отправился туда рано утром. И она находилась высоко на том дереве. И на уровне меня летал этот великолепный горный орел. Это та же самая птица, что и белоголовый орел. Разве что у него на голове и на хвосте нет белых перьев. И я наблюдал за ним. И, конечно же, будучи пилотом, я понимал аэродинамику того, что он делал. И он залетел в ветки этого огромного дерева и начал притормаживать. Он выпустил вот так вот свои тормоза. Он начал притормаживать. И этими огромными когтями он схватился за сук дерева, сел на него и расслабился. И в Духе я увидел, как Дух Святой спускался именно таким образом. Сделал вот так и сошел на Иисуса. Он уже был в Нем, и он приземлился на Него. О, это было... И затем он пошел и поведен был духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И те из нас, кто постился какое-то время, я никогда не постился 40 дней, но у меня был достаточно продолжительный пост. В январе 1983 года я просто отделил целый месяц, поехал в наш молитвенный домик в Арканзасе и постился и молился о тех вещах, которые ждали нас впереди. Меня беспокоили определенные вещи, и благодарение Богу я получил свои ответы. И первые семь дней я пил только воду. А потом... Так, дайте вспомнить... Нет, нет, даже больше. В любом случае, на протяжении определенного количества дней я держал полный пост и пил только воду. И потом весь остальной месяц я ел легкую пищу. Но за ту первую неделю чувство голода ушло. Фактически, когда я снова начал есть твердую пищу, мне не хотелось есть. У меня не было никакого желания есть. И вот Иисус. О, 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Началось истощение. То есть он находился в наиболее уязвимом состоянии. Началось истощение, и последним умирает мозг. Тело начинает съедать само себя, оно пытается остаться в живых. Поэтому в тот момент Иисус испытывал сильнейший разрушительный голод. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Итак, с чем дьявол первым делом к нему подошел? С предложением что-то съесть. Это то, чем он взял Еву. Предложением что-то съесть. Это то, чем он взял меня. Я был пристращен к еде. И я делал с этим глупые вещи. И мне пришлось... принять качественное решение. Качественное решение – это решение, основанное на записанном Слове Божьем, когда вы подходите к Нему, как к Завету. Это решение, которое больше не обсуждается и которое не оставляет пути для отступления. Качественное решение – это мое решение. Я должен был принять это решение в отношении еды. Я должен был принять это решение в отношении физических упражнений. Я помню, как сказал это Глория. Я знаю, что я сделаю. Я найду все места Писания, которые имеют отношение к обжорству, и я буду использовать их, я буду стоять на них. Что ж, я так и сделал. И в каждом таком месте Писания, Упоминалось также и пьянство. В каждом. И я подумал, это зависимость. Я пристрастился к сахару больше, чем к чему-либо другому. Поэтому я должен был принять это решение. Я записал его. Я заключил завет, записал его и поставил под ним свое имя и роспись. Фактически много лет назад я написал небольшую книгу «Решение за вами». Это решение можете принять только вы. Это можете сделать только да. вы. Что бы это ни было. Какой бы зависимостью это ни было. Понимаете, я никогда не пристращался к алкоголю. Начнем с того, что он мне не нравился. И со мной действительно случилось благословение. Я учился в последних классах школы, и мой хороший друг устроил меня на работу в одну дистрибьюторскую компанию здесь, в Форт-Ворте, которая занималась пивом. И они работали с несколькими торговыми марками пива. Они подгоняли для разгрузки эти вагоны, открывали их 2256 ящиков пива. Что ж, сначала выгружались бутылки, а затем уже жестяные банки. Потому что как только в этих вагонах отключалось охлаждение, из них первым делом нужно было выгрузить бутылки. Мы пришли в то утро, на работу, пошли туда и открыли первый вагон. О, он был маркирован как вагон с жестяными банками, но это был полный вагон пива Шлиц в стеклянной таре, заполненный его парами. О, о, нас позвали туда и сказали привести этот вагон в порядок. Он был грязный, и я выметал все это оттуда. И когда вы вдыхаете там все эти пары, вы выходите оттуда пьяным. Требуется не так уж много времени. Вы дышите, выходите оттуда, и туда как раз приехал начальник, и он увидел кого-то из нас, выходящим, шатаясь из того вагона, и он сказал уволить нас за то, что мы пьем на работе. Ему сказали, нет, нет, нет, нет, нет. Нам, наоборот, следовало поднять зарплату. Но я говорю вам серьезно, на протяжении многих лет, если кто-то хотя бы открывал, если я чувствовал запах пива, это вызывало у меня тошноту. Поэтому в этом плане у меня есть огромное благословение. Но из этого... Я узнал, что еда — это тоже зависимость, и поэтому я должен был разбираться с ней таким же образом. И я разбирался с ней первым делом, обновляя мой разум. Вначале я сел и принял в отношении этого хлеба хлебопреломление. Мы сделали это с Глорией, и я получил освобождение от пищевой зависимости, особенно от сахара. И Господь сказал мне это насчет сахара. Сахар. Хорошо. И после этого я... Люди думают, что я какой-то странный. Что ж это... Потому что я странный, наверное. И то, как я подхожу к обновлению моего разума. Поэтому если кто-то предлагал мне кусок торта, или что-то в этом роде, я говорил, нет, спасибо, я не пью. Уверена, что ты таким образом приобрел и много друзей. О чем он говорит? И некоторые из них спрашивали меня, и я рассказывал им, «О, ну что ж, хорошо, брат Копланд, я понимаю, что вы имеете в виду, но я должен был это делать, чтобы встроить это в свой разум». И я чувствовал сопротивление до тех пор,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 и послушайте, как Иисус ему ответил. Иисус сказал ему в ответ, «Написано!» Слава Богу, это и является оружием. Он не сказал, «Я Сын Божий». Дьявол сказал, «Если ты...» Он прекрасно знал, что Иисус им был. Или же подозревал, что Иисус им был. Так как до этого ничего подобного не происходило. Дьявол исходил из того, что ему было сказано в Эдемском саду. И вот сейчас вот этот... И он слышит, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это означает, что Иисус ходил верой. Без веры угодить Богу невозможно. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». «И возвет, Итак, послушайте, дьявол ведет его наверх. Дьявол сверхъестественным образом поднимает его туда. «И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени». В духе он поднял Иисуса на эту высокую гору, и, находясь там, они в одно мгновение смогли увидеть все царства мира. И послушайте, что он сказал. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». И я слышал, как люди говорили, «О да, но брат Копланд, он лжец, Должно быть, он говорил правду, иначе это не было бы искушением. Это должно было быть правдой. Эта власть была дана ему, Адамом. И когда вы посмотрите на это, у Адама была власть Божья над небом и землей. Адам должен был остановить дьявола в Эдемском саду, потому что сначала он в виде змея, пришел к его жене, он сначала пришел к ней, и она ела от того плода, и затем дала его своему мужу, и он ел вместе с ней. Он все это видел и слышал. Что если бы он сказал, подождите минутку, повернулся бы и просто выбил бы этот плод у нее из рук и сказал тому дьяволу то же самое, что сказал ему Бог. Адам знал, что не нужно было этого делать. Он был тем, кто был ответственен за это. И даже тогда, даже тогда Бог дал ему шанс покаяться. Из этого можно вынести огромный урок. Бог всегда снова, снова и снова дает каждому время покаяться. Вернитесь к тому последнему, что Бог сказал вам сделать, что вы не сделали, и исправьте это. Не входите в этот Новый год, оставляя это висеть у вас над вашей головой. То последнее, что Бог Духом Божьим сказал вам сделать, сделайте это, просто покайтесь за это. Вероятно, вам стыдно за это, и вы не хотите это признать. Что ж, скажу вам, что Бог как-то раз мне сказал. Он сказал, Канет, я узнал об этом грехе не тогда, когда ты мне его исповедал. Что ж, конечно же. И задумайтесь об этом. Всеми теми молитвами, которыми мы молились на протяжении многих лет, мы ни разу ни о чем его не проинформировали. Но он тот, кто сказал, приходите и просите, ищите и стучите, просите и получите ответ. Ищите и вы найдете, стучите и вам отворят. Почему? Что ж, мы семья. И он хочет, чтобы вы приходили к Нему. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему, потому что Он наш небесный отец. Он наш Ава, наш Папа, наш Отец. Глория и наша внучка Дженни открыли детский приют в Солониках. И в прошлом году у Дженни родился сын Эндрю, ее первый ребенок. У нас есть маленький правнук. Солоникиец, и мы очень рады. Он очень красивый мальчик, желание его отца, любящего отца, и он хороший, благой Отец. Он есть любовь, Он желает, чтобы Его дети приходили к Нему. Мы с Глорией всегда вместе разбирались с Джоном и Келли. Знаете, кто-то из них шел к Глории, а потом приходил ко мне. Я была отзывчивым человеком. И Я спрашивал, что сказала мама? Ну, и затем Глория спрашивала, что сказал папа? Ну, Поэтому мы с Глорией никогда не шли в разрез друг с другом. И мы обсуждали подобного рода вещи. Но это радовало нас, когда они приходили к нам. В этом и была вся суть. И что касается отца, это то, что является настолько важным. Отойди от меня, сатана. Итак,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 Что ж, он цитировал 90-й Псалом, но это значит «искушать Бога». Просто спрыгнуть и что-то доказать. Иначе говоря, у вас, вероятно, получится сделать это только раз. Что ж, именно это он и хотел. Именно это дьявол и хотел, чтобы Иисус сделал, потому что... Но это было искушение. Это было искушение. потому что у Иисуса было хорошее понимание того, что будет с ним происходить. Он уже знал, он уже нашел себя в книге Исаи. он уже знал, что его смерть будет ужасной. он уже знал, что ждало его впереди. Ибо написано, «А ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься а камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, «Сказано». Итак, он здесь кое-что изменил. Он не сказал «Написано», он сказал «Сказано». То есть Иисус указывал здесь, на то, что это сказал Бог. Это написано, это написано, но это слова Бога, обращенные ко мне. В расширенном переводе говорится, Писание говорит, не искушай, или не испытывай. О, да, это здорово. Не проверяй сильно Господа Бога твоего. Это здорово, так говорит Писание. И если это говорит Писание, то это сказал Бог. Сказано.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 И разнеслась о нем молва по всей окрестной стране. Полной силы. Да. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Спасибо Богу. тебе, Слава Господь. Богу. Давай, Джереми. Слава Помоги Богу. нам. Спас... Разве Иисус не удивительный? Слава, Слава Богу. Богу. Хвала Господу. Знаете, мы говорим о Его рождении, Его маме, семье и обо всем остальном. Это никогда не перестает приводить меня в такой восторг, когда я... Говорю о нем и читаю эту книгу. Задумайтесь об этом. Мы в семье да? Божьей. верно. Вот это часть семьи. Мы были посажены с Ним на небесах. Слава Богу. Были воскрешены с Ним. Мы родились в семье Божьей. Спасибо тебе, Господь Иисус. Отец, мы благодарим тебя сегодня. Да. Снова сегодня. Это такое Спасибо, благословение. Господь. Честь и привилегия проповедовать и учить о твоей жизни из твоей книги, слава Богу. И мы благодарим тебя за то, что ты являешься тем, кем ты являешься, и за да, то, что а ты а сделал то, что ты сделал, и что ты продолжаешь делать и сегодня. Потому что мы читаем, что как сила Божья вознесла тебя на небеса, тут же те два ангела сказали, «Сей Иисус придет таким же образом». Слава Богу. И мы знаем, что твое пришествие... Уже очень близко. Слава Богу. Во имя Иисуса. Отец, мы молимся и благодарим Тебя. И мы воздаем всю славу этому бесподобному иметь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Я хочу обратиться здесь. Кое-к чему, буквально через минуту, мы еще вернемся ко всему этому. Мы еще вернемся к Его рождению. Мы еще вернемся к тому, что произошло прямо накануне его рождения. Мы еще обо всем этом поговорим. Итак, Иисусу исполнилось 30 лет. Это возраст зрелости, возраст, чтобы войти в призвание Божье. И это местописание находится в двух заветах. Конечно, мы читаем его в Новом Завете, но фактически это пока еще не Он. Это все писалось еще во времена Ветхого Завета. И мы еще поговорим о служении и воскресении Иисуса. Вчера мы говорили об искушении Иисуса. Что если бы Он пошел там на компромисс? О, Господь, Бог, Богу невозможно Солгать. Это было невозможно, чтобы Иисус солгал. Мы по-прежнему были бы старыми творениями. О, я не знаю. Если бы Иисус пошел на компромисс, я думаю, это бы просто все уничтожило. Но это никак не могло произойти. Но такая возможность у Иисуса была. Ему нужно было пройти тот тест, который провалил первый Адам. Первым делом, ему нужно было пройти тест на еду. Затем ему нужно было пройти тест на гордость. Затем пройти тест на жадность. Он мог бы получить всю власть всех царств мира. Нет, Иисус отверг это и продолжал стоять на Слове Божьем. Он стоял на Слове Божьем. На записанном Слове Божьем он стоял на этих местах Писания. Что ж, конечно же. Вы хотите сказать, что Иисус цитировал дьяволу все эти места Писания Ветхого Завета? Конечно. Но больше всего он цитировал Исаю. Давайте обратимся сейчас к 4 главе Луки и посмотрим на это. Прочитайте 13 стих. «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа». Итак, Он вернулся в силе Духа. Он вернулся из той пустыни. В расширенном переводе Библии говорится, «Иисус вернулся наполненный и под силой Духа Святого в Галилею». Слава Богу! И разнеслась о нем молва по всей окрестной стране. Так и было, не так ли? Задумайтесь об этом. Он учил в синагогах их Слава и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаи, и он, раскрыв книгу, Нашел место, где было написано. Он обратился к тому месту, которое мы с вами знаем, как 61 главу книги Исаи. Иисус взял конкретное местописание, чтобы проповедовать эту проповедь, и он проповедовал это везде, куда бы он ни шел. И у меня сегодня и завтра не будет времени, чтобы поговорить об этом, потому что Дух Господень сказал мне поговорить кое о чем другом. Итак... Заметьте, что Иисус сказал, «Дух Господень на мне». Не просто «во мне». «Дух Господень на мне». Потому что Он помазал меня проповедовать. Слава Богу. И большинство христиан не смотрят на Иисуса, как на проповедника. Я помню, конечно, как я уже... Раньше говорил, мы с Глорией в самом начале вообще ничего не знали о Библии. я так обрадовался, когда увидел, что он проповедник. Аминь. Это то, кем являюсь я, слава Богу. Что ж, нет. Я проповедник, потому что он проповедник. Он проповедник. Аминь. Аминь. Но Иисус больше учил, чем делал что-либо другое потому что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать Евангелие нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное или Великий Юбилей». И мы знаем, что во времена Великого Юбилея Люди возвращались, возвращалась их собственность. Это было сверхъестественное аннулирование долгов, слава Богу. Но тут Иисус говорит, «Эй, я этот юбилей, поэтому слепой, тебе больше не нужно оставаться слепым. Нищий, тебе больше не нужно оставаться нищим. Больной, тебе больше не нужно оставаться больным. Я здесь, я твой юбилей». Но они пропустили это.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 когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Или, а только к в Сарепту Сидонскую. Что ж, мы знаем, что речь о пророке Илии. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неимана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, «И вставшие выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его». Они настолько разозлились, что готовы были убить его. И мы знаем, что это за дух. Дьявол по-прежнему пытался его убить. Он по-прежнему пытался его убить. Но Иисус просто прошел посреди них и удалился. И здесь есть кое-что интересное. И это кое-что, к чему я пришел, изучая это более 50 лет. Я убежден, что Иуда верил, что Иисус был тем, кто в ближайшее время установит там царство и я смогу вернуть те деньги которые я крал и иисус просто прошел посреди них и они не могли к нему прикоснуться был ли он удивлен но когда иуда осознал что он сделал и иисус дал ему возможность покаяться но Иуда совершил ужасную-ужасную ошибку, повесившись. И, очевидно, он повесился на старой гнилой ветке, и она сломалась. И он упал вниз головой, и от удара его голова раскололась пополам. Но еще раньше пророчествовалось о том, что это произойдет. Поэтому, опять-таки, в это время Рождества Иуда находится в аду, по-прежнему думая об этом. По-прежнему думая об этом. Но слава Богу! Итак, в шестой главе Марка, давайте ее откроем. Марка, шестая глава.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 И мы знаем, что его брат Иаков написал послание Иакова, которое является древнейшей книгой в Новом Завете и древнейшим посланием в Новом Завете. «Иосии, Иуды и Симона не здесь ли между нами его сестры и соблазнялись о нем, Иисус же,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 Это помешало им. Они из этого сами же и пострадали. Это помешало им. И это привело к тому, что они притыкались они и падали. у его власть. Да. Откуда он это берет? Мы знаем его. Он наш родственник. Много лет назад один из членов нашей семьи спросил, «Вы думаете, Кеннет... «Пророк?» И другой член семьи ответил, «О, да, мы уверены, что так и есть». Так он же наш родственник. Да, каждый, кто когда-либо жил на этой планете, был чем то родственником. Ну же. И начинается вот это все, что связано с родным городом и родственниками, как такое может быть? Почему? Что? Что ж, не я себя призвал. Слава Богу, Господь призвал меня, Господь призвал Глорию, призвал меня. И до этого у меня было очень слабое представление об этом. Но вы должны помнить, это было в 60-х годах. Мы с Глорией поженились в 1962 году. В тот же год мы с ней пришли к Господу. И тогда были люди, которые считали, что пророков больше не осталось. Есть только пасторы и учителя. Но затем, в 1974 году, на одном из собраний брата Хейгена, уже в самом конце служения, фактически брат Хейгин уже сделал призыв к покаянию, я в тот год проповедовал на одном из тех собраний. И мы сидели на сцене, в том зале, в Талсе, и я услышал это в своем духе. «Опустись на колени!» Брат Хейген делал призыв к покаянию. И я сказал, «Господь, я не хочу привлекать к себе внимание!» Он сказал, «Опустись сейчас на колени!» И я опустился на колени. И как только мои колени коснулись пола, брат Хейген сказал, «Да, о да, я понимаю это, да, да, я скажу ему, Кеннет Копланд?» «О!» И он сказал несколько вещей, «Тебе придется перейти в это служение исцеления чуть раньше, чем ты думал, ты не забегаешь вперед Бога, ты идешь в ногу с Богом. И затем он сказал, независимо от того, хочешь ты или нет, потому что я сказал Господу, Господь, я не буду никому объявлять, что ты призываешь меня в пророки. Это придется сделать тебе тем или иным образом. Я не буду этого делать. И брат Хейгин сказал, независимо от того, хочешь ты или нет, ты будешь действовать в призвании пророка, прозорливца, когда ты будешь стоять за кафедрой, это будет раскрываться перед тобой. Ты будешь видеть это у себя прямо перед глазами, как если бы ты увидел это на телевизионном экране, и ты сможешь служить людям. И в тот вечер там присутствовало 9000 человек. И позже Господь спросил, «Как тебе такое?» «Девять тысяч человек видели это и слышали это. Для тебя этого достаточно?» Я ответил, «Да, Господь, для меня этого достаточно». Слава Богу. Спасибо тебе, Иисус. «И дивился неверию их, потом ходил и учил». Иисус ходил и учил. И Дух Святой посчитал необходимым поместить это в это записанное Слово Божье. Поэтому, поскольку Иисус ходил и учил во всех их селениях, и приходила вера, из этого я предположу, что многие из этих людей со временем пришли к осознанию этого, они слышали, как Он учил, и Иисус преподавал одно и то же послание. «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня». И происходили все эти удивительные чудеса. И вы прекрасно знаете, что многие из тех людей сказали, «Знаете, что ж, да, я был глуп, что не понимал этого. Посмотрите, что здесь происходит. Мой дядя спас и исцелился благодаря ему. Что ж, это что-то хорошее. Потому что Иисус учил там в окрестных селениях». Аминь. И? Оставаясь в той же самой главе, вы приходите. Я хочу, чтобы вы кое-что увидели. Эта шестая глава Марка, является довольно длинной. Я хочу, чтобы вы это увидели.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 «Даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала «Головы Иоанна Крестителя». «О, Боже мой». Иоанна тотчас пошла с поспешностью к царю и так далее. Царь опечалился, но сделал это. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышавшие, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. О, это жестко. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Он отошел в сторону. Иоанн был убит ужасным образом. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Поэтому вместо того, чтобы злиться и наносить ответный удар Ироду, Иисус нанес ответный удар царству тьмы и начал учить их много, много. И как времени прошло много, ученики его, приступившие к нему, говорят, «Место здесь пустынное». Я имею в виду, он удалился оттуда, он хотел побыть один, но не смог. Поэтому он просто совершил это великое и мощное чудо и накормил тех людей, слава Богу. Человек сострадания, человек любви. Очень важно, чтобы мы это увидели. Вы не просто злитесь, срываетесь и делаете что-то, о чем потом позже будете сожалеть. Нет, вы позволяете любви подняться в вашем сердце и... Приводите в действие плоды Духа, любовь Божью, мир Божий, долготерпение, воздержание, самоконтроль. Вы останавливаете это и позволяете состраданию взять верх. Слава Богу! Слава Богу! Не идите в этих вещах на компромисс. И наше время сегодня снова подошло к концу. Давайте воздадим Господу огромную хвалу. Огромную хвалу. Спасибо, огромную Господь. жертву хвалы. С наступающим Новым Годом! И Господь положил мне на сердце это послание, чтобы я мог им с вами поделиться. И если бы у меня было только одно послание которым я мог бы поделиться с исполненными духом христианами, или даже с любыми людьми, спасенными или не спасенными, потому что это духовные законы, и они работают независимо от того, знают люди Иисуса или нет, то это было бы вот это послание. Мой отец в вере Орл Робертс проповедовал проповедь, которая стала известна по всему миру. Она называлась «Четвертый человек» по книге Даниила. И мы к ней сейчас обратимся. Но я услышал, как он сказал следующее. Он сказал это мне. Он посмотрел прямо мне в глаза и сказал, «Кеннет, ты в конечном итоге потеряешь то, что пытаешься сохранить, идя на компромисс». Затем мы с Глорией услышали это в самом начале нашего служения. Господь сказал, «Я настолько скоро гряду, что я хочу, чтобы это бескомпромиссное слово веры проповедовалось всеми доступными способами». Что ж, в то время, единственными доступными способами были радио, телевидение и книги. Все. Поэтому мы начали с радио. С этим восхитительным словом в нашем сердце в отношении радио. И я научился этому у Орела Робертса. Вы в конечном итоге потеряете то, что пытаетесь сохранить, идя на компромисс. Поэтому это было изначальное повеление. Что значит бескомпромиссное слово веры или слово Божье? Что говорит Слово, наш Завет с Богом? Все потребное для жизни и благочестия, и обетования Божьи. Особенно в тех посланиях, которые написал Петр. Понимаете, этот человек был там. Он был на самом верху. Этих великих и драгоценных обетований, которыми вы соделываетесь причастниками божественной природы Бога. Когда вы не идете на компромисс с этими обетованиями, вы не идете на компромисс с этими словами, и когда его слово говорит, ранами его вы исцелились, то вы не являетесь больным, пытающимся исцелиться. Вы исцелены, и дьявол пытается забрать у вас ваше здоровье. Я имею в виду, что вы стоите на этом слове «2000 лет назад я был исцелен, и по благодати я беру власть над этой болезнью, и я беру я беру прямо сейчас мое исцеление, оно у меня есть, я беру его, я беру его сейчас». И таким образом вы можете жить в божественном здоровье, но вы не можете жить в божественном здоровье, идя на компромисс со Словом Божьим, это невозможно. Поэтому, когда говорится «ранами его вы исцелились», это означает, что я исцелен». И сейчас я хочу прочитать это из третьей главы Даниила. И я буду читать из синодального перевода Библии. Итак, послушайте это. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиной в 60 локтей, или 27,5 метров. Этот истукан, высотой 27,5 метров, был сделан из золота. Где он взял столько золота? Мне просто самому интересно, чтобы сделать что-то высотой 27,5 метров, высотой 27,5 метров шириною в 6 локтей или 2,5 метра, поставил его на поле Дири в области Вавилонской.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 В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Что ж, ничего нового. Это по-прежнему происходит и сегодня. Почему? Потому что это по-прежнему тот же самый Бог, и это по-прежнему тот же самый дьявол. Они сказали царю Навуходоносору, «Царь, вовеки живи!» «Ты, царь, дал повеление!» И так далее. «Чтобы каждый пал и поклонился есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются по велению твоему, царь, богам твоим не служит. И заметьте, в расширенном переводе Библии говорится, ты поставил их над нами, и нам это не нравится, потому что они иудеи. Зависть. Тогда Навуходоноссер в гневе и ярости, то есть он себя не контролировал, В гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Науха Даносор сказал им: С умыслом ли вы, Сидрах, Мисах и Авдинага, богам моим не служите? И золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Отныне.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 Итак, огонь был настолько сильным, что убил тех людей, которые их туда бросили. О, там было жарко. Ты бы тоже вскочил. Это указывает на то, что они раскалили печь сильнее, чем положено. То есть... Такой жар мог разрушить ту печь. Сии три мужа, Сидрах, Мисах и Авдинага, упали в раскаленную огнем печь, связанные. На Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?»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 и даже запаха огня не было Слава от Богу. них. Тогда на сказал, «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела своей огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего».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 Они не собирались идти на компромисс. Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авдинага в стране Вавилонской. Это были трое бескомпромиссных. Они уже занимали высокие посты, что вызывало зависть у тех других людей. О чем, по-вашему, они думали? Полагаю, что бы то ни было, там было очень тихо. Да. А сейчас давайте обратимся к жизни Иосифа. Слово Божье говорит, что на нем пребывало благословение Господне. Мы знаем. Оглядываясь назад, я не знаю, как это лучше объяснить, но для вас как будто вдруг все выводится на широкий экран. Первыми словами, которые услышало человеческое ухо, были слова «благословения», и мы знаем, что Адам потом с ними сделал. И мы видим всех этих пророков на протяжении всех тех лет. И вот Иосиф, благословение Господне работает для него постоянно, потому что он не идет на компромисс. Он не шел на компромисс с тем сном, который он увидел. Никогда. Он не отпускал его. И это злило его братьев, потому что он был любимчиком. И опять-таки они завидовали ему. И поэтому они сказали, «Давайте убьем его». Но один из них сказал, «Нет, это не очень умно. Мы продадим его. Давайте убьем животное и измажем в его крови одежду Иосифа. Разве это не прообраз? И мы покажем это нашему отцу». И они бросили Иосифа в ту яму. И они сказали, «Что ж, нет, давайте достанем его оттуда и продадим его. И на Иосифе пребывало благословение Господне. И тут в Египет шел этот караван. Просто так получилось. Просто так получилось. И потом Иосиф попадает в дом Патифара. Патифар был военным человеком, но на Иосифе до такой степени пребывало благословение Господне, что Патифар верил все в его руки и даже не знал, во сколько оценивалось его состояние. Он стал настолько богатым, потому что на Иосифе пребывало благословение. Иосиф отказался идти на компромисс со своим Богом, и в той ситуации с женой Патифара он по-прежнему не пошел на компромисс. Конечно, она клеветала Иосифа, и он был брошен в темницу. И вы знаете продолжение этой истории. И он был настолько благословлен, его поставили управлять той темницей. Что ж, Иосиф не знал, как управлять домашней фермой. Но благословение Господне научило его. Он не знал, как управлять темницей. Благословение Господне научило его. И он управлял той темницей. Ну же. И вы знаете продолжение этой истории. Затем были те сны, которые он истолковал. И эти сны исполнились. И Иосиф сказал, что ж, вспомни обо мне, когда вернешься к фараону. Но на два года... О нем забыли. Да, но ему было всего 28 лет. Эй, когда ему исполнилось 30... О, царь, я забыл, как там его звали? Позови Иосифа. И он истолкует твой сон. И Иосиф истолковал его сон. И у, фараон говорит, О, сынок. Понимаете, маги фараона не смогли в нем разобраться. Но Иосиф не только сказал ему, что ему приснилось, но также и истолковал этот сон. Одно дело истолковать сон, а другое дело сказать вам, что вам приснилось. И фараон сказал, во всем царстве нет другого такого человека. Иосиф стал премьер-министром Египта. Мне всегда было интересно, о чем думал тогда Патифар. «Надеюсь, он забыл, как я с ним поступил». Но Патифар был военным человеком, и теперь он находился в подчинении у Иосифа. Почему? Иосиф сказал тогда его жене, «Разве я могу пред моим Богом такое сделать?» «Нет, я не могу пойти на компромисс с моим Богом ради нескольких минут в постели с тобой. Я не буду этого делать, даже если меня за это посадят в тюрьму». И так и было. Иосиф оказался в тюрьме, потому что он не пошел на компромисс, начал управлять той тюрьмой, затем стал премьер-министром Египта. В результате этого потом там появился Моисей, потому что они не шли на компромисс. Это послание Библии. Мы не идем на компромисс с обетованиями, мы не идем на компромисс с нашей верой. Мы не идем на компромисс друг с другом, и когда вы где-то работаете, работаете на кого-то, работаете на служение или где-то еще, или на кого-то еще, и что-то происходит у вас на работе. Вы не идете на компромисс с тем, что вы знаете. Вы никого не вините и не упрекаете. Ну, они меня клеветали. Так, подождите минутку. Серьезно? Что это? Это место Писания, которое говорит, что вы потеряете то, что пытаетесь сохранить идя на компромисс. Это то, что снова, снова и снова говорил нам Орл. И да, Писание тоже говорит об Вы потеряете об этом. Это? Вы в конечном итоге потеряете то, что пытаетесь сохранить идя на компромисс. И, возможно, вы вот-вот потеряете эту работу, которую вы так дорожите. Потому что вы обвинили кого-то другого, не подождали и не сказали, что ж, возможно, нам всем просто нужно поговорить об этом. Но они оклеветали меня, и они оклеветали меня, и они... Не идите на компромисс. Ни в чем в этом году не идите на компромисс. Нас ждет хороший год. Это год силы. И нам бы не хотелось в конце следующего года сказать, а ведь я мог поступить и сделать все намного лучше. И наше время подошло к концу. Слава Богу, воздайте Господу хвалу и почтите Его имя. Джереми, Джереми, с Новым Годом! Помоги нам здесь. Слава Богу!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 Позвольте мне вдохновить вас сеять в то слово, которое вы услышали на этой неделе. Вы можете видеть из Писания, что это наша ответственность, которую дал нам Господь отвечать на то слово, которое мы услышали. Многие из вас являются партнерами с этим служением, и вы делаете это уже долгое время. Нас смотрят люди, которые являются нашими партнерами уже десятилетия. Многие из вас стали нашими партнерами за последние несколько лет. Независимо от того, являетесь ли вы частью этой семьи уже долгое время или только недавно присоединились, мы хотим, чтобы вы знали, насколько мы благодарны за вас. И то, что вы делаете для этого служения, производит благодарение Богу. Мы хотим, чтобы вы знали, как сильно Канет и Глория Копланд любят вас и ценят вас, и ваше пожертвование помогает людям по всему миру слышать благую весть, благую весть об Иисусе. Ее слышат люди по всему миру от одного края до другого. И во многом, благодаря тому, что партнеры присоединяются к Канету и Глории Копланд в этом служении, говоря, «Эй, мы хотим помогать вам проповедовать». Это бескомпромиссное слово веры людям по всему миру. И это то, что происходит вот уже более 50 лет. И это слово проповедуется, и уже не одно поколение семей услышало об изменяющей жизнь силе Божьей. И мы знаем, что Бог прикасался к жизням людей. Мы знаем, что их жизнь навсегда была изменена. И сей сегодня в миссию Кеннета Коклонда вам нужно знать, что этим самым вы соединяетесь со служением, которое призвано проповедовать веру, преподавать веру, призвано рассказывать другим, как жить, ходить, говорить и сражаться верой. И оно сосредоточено на этом вот уже более 50 лет. Это то, с чем вы соединяетесь. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за пожертвования наших телезрителей. Мы принимаем их, мы просим Тебя презреть на них и принять их. И мы называем их благословленными во имя Иисуса. Эй, в заключении, позвольте мне напомнить вам, начните Новый год в победе, как никогда раньше. Спасибо большое за то, что смотрели нас сегодня. До следующей встречи, а пока помните, что Иисус, Господь,